Здорово, друзья, это короткое видео от меня. Да, там хаски приняли в этом Краснодаре, если я не ошибаюсь. Это, конечно, полный пиздец. Ну, не каждый человек так пытается. Э -э -э. Я еще хотел сказать то, ребят. Отдыхайте, отдыхайте. Отдых всегда нужен. Любому рэперу, любому человеку. Ничего никогда против не имел, а наоборот, отношусь уважительно к творчеству Хаски. Но те, кто его хлопнули, те пидораски. Ребят, я к чему это все говорил-то? Я также на крючке у федералов, у наших этих ребят, которые следят за нами, блядь. И у меня посерьезнее движение, ну, в плане то, что меня там, блядь, об... Короче, желаю Хаски скорейшего выхождения из этой ебаной хуеты, где он находится. Всем нашим респект. Слушайте альбом, смотрите шоу. Я, я честно скажу, я отношусь к этому человеку. Я его лично не знаю. Я просто, ну, респектую ему за то, что его стиль все-таки он единственный в нашей стране кто так делает, это раз. Поэтому я надеюсь, что все обойдется, и это очередной дурацкий пиар-ход, ну, такой, как на... когда они висели он на аппетитском об оборудовании, э, в этом... Да неважно, главное, чтобы он существовал. Он охуенный, он охуенный. Я бы с ним с удовольствием бы сделал фит, но... Я думаю, ему со мной фит нахуй не нужен, потому что я для него говно. Но говно плавает сейчас э, в Мексике и хочет рассказать вам про Техник Б. Техник Б, заходите, блядь, сука, туда, поднимайте бабки, ёбаная жизнь, нахуй, делайте, нахуй, делайте бабки на просто хуйне, на хуйне, там ставка, блядь железные просто железное Вы ставите за свои, блядь, бабки ну, Галимые, ну, копейки И железка выходит У вас будет выигрыш, сто процентов Чего вы такие тупые, блядь Подписывайтесь на канал И не бите голову, ёпта Окей? Еще раз хотел сказать про то, что Гуфа отпиздили ну, вы типа, избили, не опиздили, а отпиздили этого, это когда жесткая хуйня, Из, избили, это очень, очень некрасиво на самом деле, потому что, ну, человек, блядь, не заслужил такого обращения, это мое мнение, извините, если я там кого-то обидел, там, не так сказал, но, это мое мнение, курю сигару, бля, кахиба, ёпты. И желаю вам так, а, а, хорошего здоровья. Вот. В Мексике охуенно. Поверьте мне, в России тоже неплохо, но... Здесь всегда лето. А в России лето, блядь, это два миниета. Бро, Full vodka, full vodka with sprite, okay? Vodka with sprite? Full. Okay. But I can do selfie with you. Selfie with you? Can? Selfie with me? Yeah. It's yeah. my brother. It's. Просила, ты не понимаешь, Паша. Ну хватит уже, блядь. My бичес. Выебуется, поэтому я пойду погуляю по пляжу. Меня дождешься. Я водички сполоснусь. Проверю телефон заодно. Пиздец. Ну, нервы. У людей нервы. Я понимаю. Я сам нервы Ну нервы надо беречь. Вот у меня сердце болит второй день. Причем болит? Не само сердце, а мыш мышца, которая сжимает сердце Но я же, блядь, живу нахуй не, Как бы не обижаюсь на кого-то Ну не знаю вот. Чисто полюски себя веду, блядь, там нахуй Знаешь, пидорасы, ребят, вы же знаете Вы же из-за этого меня смотрите Потому что я такой ублюдок, которого надо смотреть который жгет огни, который туда-сюда, там вся хуйня, братос, ну, no? вот, короче, меня сбрили только что с зажигалкой, это хуйня, я найду зажигалку Sorry bro Do you have... No? Sorry I don't have to iPhone 5 Плавает. А десятый он курсирует над волнами. Смотри, блядь. Ладно, пидорасы, я вам это хотел просто показать, потому что вы лохи Сидите там дома, бля, в ноябре, блядь. И кисните, сука, в минус 10 там, бля, в шапках, ёпты Оу, факин щит, блядь, тут такое А мы находимся в Канкуне, бля, где Ни одна девушка не скажет, я против Куни Понимаете, о чем я? Бля, мне бы сигарету прикурить бы, блядь. Было бы охуенно. Короче, идите нахуй, мы вы меня заебали. Короче говоря, короче говоря, только что двух блядь, СМС-13 просто вынес нахуй. Они улетели, как, блядь, вообще, как улетели навсегда. О -о -о. На самом деле, похуй на них. Они, это хуйтая, морская, ёпта. Тут приехала жена ко мне, короче. Вообще, наш в каре живет, но она сегодня приехала ко мне, чисто меня посетить. Ну, расскажи, Дженька. Пошли в жопу. Эта сука всегда меня будет обсирать. Это моя жизнь, да, it's my life. It's my life. А он в воде нормально плавает? Так сейчас секунду, секунду я сигареты выну. У меня в сигаретах лежит кекс просто. А если кекс, бля, выглядит тут сами знаете, блядь то с вашей жопой будет анальный секс, бля, еба мать. Бля, пацаны, ну вот смотри, бля, ебаная. Братан извини, братан, извини, я не смогу слово поговорить, потому что я боюсь, что я залью нахуй свой телефон Тут вечернее время уже Вечер, вечер добрый Как, как говорят, блять, в Мексике, вечер добрый Бля, ну они охуенные Охуенные волны, смотри, смотри Марина, что я ебать, ебать, ебать. О, фак, я это, блядь, круто. это круто, ебто, мать. Это вам не в жопу ебать своих друзей, блядь, которых, блядь, захуду в музей, блядь. Ладно, ребята, извините, если я кого огорчил. Прожена приехала. Должен ей тоже уделить, уделить внимание, Сейчас у нас 18-11, у вас не знаю, поэтому, короче, ребят, всем салам пополам, вот наш пляж, вот наш пляж, смотрите, бля, еще ёбнут здесь, блядь, смотрите, вот с одной стороны. Вот с другой стороны И всё, и соседи хуй